Всем привет! К нам поступил запрос по поводу бифлекса. Вы просили рассказать, какой бифлекс бывает и чем отличаются блестящие от матового. Рассмотрим сейчас немного. Мы находимся в магазине в торговом центре "Столица" И все представленные варианты бифлекса находятся именно там. На нашем сайте есть выбор больше. То есть весь основной ассортимент находится в нашем магазине на Машарово-10. Поэтому можете приезжать туда тоже и выбирать так смотрите например это у нас черный черный матовый бифлекс он э, просто гладкий с лицевой стороны особо не просвечивается только если при большом растяжении это у нас васильковый цвет это тоже матовый здесь 80 процентов нейлона и 20 процентов спандекса так это яркий розовый нежный розовый желтенький Салатовый. Очень яркие бифлексы хорошо подойдут для пошива спортивной одежды, также купальников. Он очень быстро сохнет и хорошо утягивает. Можно шить топы, легенсы. Может подойти для пошива нижнего белья. Блестящий бифлекс. Чем он отличается? Отличаются просто тем, что с лицевой стороны у блестящего есть блеск. Так, вот такой же салатовый, и вот это салатовый и матовый, вот этот розовый блестящий, фиолетовый, серый и белый. Он тоже довольно хорошо будет смотреться на спортивной одежде, легинсы, топы. Так, нам поступили еще новые цвета бифлекса. Они сейчас находятся на Шерва 10, но я вам покажу их тоже. Так, это у нас бифлекс матовый, итальянский. Он очень приятный на ощупь, такой немного бархатистый и не блестит. Новые цвета блестящего бифлекса, который сейчас продается на Машарова 10. Это такое, как светлое золото, это более темное золото. Он хорошо тянется и не просвечивает. Так, очень красивый фиолетовый цвет. Также серенький, это темный серый. Вот это более светлый серый, и такой серо-голубой.